Всем привет от сайта Солнце Испании, с вами я Дмитрий. Сегодня хотим рассказать вам об одной очень интересной и серьезной, солидной фирме детской обуви Паблоски. Фирма была создана в 1969 году Хуаном Пабло Марти Каро в Толедо. Персонал фабрики насчитывает более 400 человек, которые создают более 1000 моделей в год. И за этот же период производят более 2 миллионов пар обуви. В Испании, в Побловске, есть более тысячи пунктов продажи. И более чем в 40 странах мира можно найти магазин этого бренда. По этим цифрам можно легко представить уровень этой фирмы. На чем же основывается их успех? В первую очередь на Побловске систем. Что это такое? Давайте посмотрим. Система побловски базируется на пяти основных пунктах. Первое. Наружная часть обуви изготавливается из телячей кожи. Второе. Внутренняя часть выполнена из абсорбирующего материала, предотвращающего потливость, благодаря системе INTEK. Третье. Самая важная деталь, отличающая итогов от других брендов. Максимальная защита пяточной и носовой части. Четвертое. Стелька быстро сохнущая, анатомическая, антибактериальная. Результат – здоровые ноги ребенка. И пятое. Нескользящая кучуковая подошва защитит ребенка от ненужных падений. Детская и подростковая обувь, такая как ботинки, сандалии и кроссовки, продаются не только в собственных бутиках, но и в сетевых магазинах типа Меркаль. В последние годы очень выросли продажи по интернету. Это действительно достойный обувь, на которую можно обратить внимание. Судя по всему, цены в Испании значительно ниже. Это можно увидеть по скриншотам, сделанных мной с разных сайтов. И речь идет об одной и той же модели. Да, чуть не забыл. Бутик Поблоски вы можете найти в коммерческом центре Эль Солер в Валенсии. Рядом с городом науки и искусств. На этом заканчиваю коротенький обзор Поблоски. Это ни в коем случае не реклама, просто буду рад, если кто-то для себя откроет этот прекрасный бренд. С вами был я, Дмитрий. Спасибо за внимание.